Ученые Казанского университета синтезировали материалы для костных имплантов. Казанский университет на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. В нашем институте обучаются студенты по сути дела по двум направлениям. Это биология и это медицина. Причем медицина наиболее востребованной является то, что называется лечебное дело или general medicine. Всем привет! В эфире Универ News. а в студии Элина Шепелева. Казанский федеральный университет посетила делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Казани. Гости побывали в музее истории университета, где им рассказали об истории вуза и об его великих студентах. Ученые Института физики Казанского федерального университета совместно с российскими, итальянскими и румынскими коллегами синтезировали материалы для костных имплантов. Подробнее в сюжете. Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Москвы, Италии и Румынии работают над проблемой поиска материала, который заменит костную ткань. Актуальность темы подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения. Примерно полтора миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костной мышечной системы. Главная задача перед учеными не просто найти такой материал, который заменит настоящую костную ткань человека, но и поможет быстро прижиться и в перспективе даже стимулировать рост собственной костной ткани. За основу синтетических костных имплантов берутся соединения фосфата кальция, так как они аналогичны тем, которые есть в организме человека. В своем исследовании сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Фадис Мурзаханов использовал использовал метод электронного парамагнитного резонанса. Установка работает с помощью серповодящего магнита, магнитная индукция которого может меняться практически от нуля до 6 Тесла. Здесь можно проводить эксперименты от комнатной температуры до 5 кельвин. Мы можем параллельно подводить источник лазерного излучения различных длин волн, в данном случае это зеленый цвет. Лазерный источник помогает приводить к образованию новых под активных центров. Именно в Казанском федеральном университете в годы Великой Отечественной войны советским физиком Евгением Завойским было открыто данное явление. Полученный материал с ионами гадолиния – это возможность не только в большей мере отслеживать приживаемость импланта. Материал стимулирует рост новых клеток. Появляются антибактериальные свойства, подавляющие рост болезнетворных бактерий. В работе метод Завойского был применен с помощью многофункционального устройства под названием спектрометр. Данный спектрометр может работать в различных режимах, как в так и в импульсном. И мы можем проводить... Эксперименты, достаточно сложные методом двойного электрон ядерного резонанса. Работы по совершенствованию свойств имплантов продолжаются и сейчас. Проводятся эксперименты с внедрением нескольких соединений. Ирина Анорина, Хафиз Гараев, Универньюз. Казанский федеральный университет на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. Чаще всего абитуриенты из-за рубежа для получения высшего образования выбирают такие направления, как нефтегазовое дело, экономика, медицина. Специальным репортажем – экскурсия по одному из самых популярных у студентов институтов КФУ, Института фундаментальной медицины и биологии. О том, каких специалистов для медицины готовит Казанский университет. Приемная кампания для иностранцев в Казанском университете стартовала буквально два месяца назад. В этом году увеличилось количество мест для поступающих в рамках отдельного конкурса иностранцев. Напомним, что КФУ находится на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. Казанский федеральный университет – один из немногих университетов России, выпускающий специалистов с дипломами, которые котируются в других странах. Это один из важнейших критериев для представителей медицины которым необходим специализированный диплом для трудовой деятельности. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета можно найти подходящее для себя направление – стать врачом, ученым или передавать свои знания дальше. В нашем институте обучаются студенты по сути дела по двум направлениям. Это биология и это медицина. Причем медицина в наиболее востребованным является то, что называется – Лечебное дело или General Medicine. А образование идет в области медицины на двух языках – на русском и на английском. Любой студент Института фундаментальной медицины и биологии имеет возможность работать в любой лаборатории, которая ему интересно. В Казанском университете работают по многим направлениям. Одно из них – центр геномики. Данный центр расположен в трех локациях. Для биологов выпускников, ну несколько направлений. Первое направление это они идут в науку. Второе направление это они могут идти выбирать преподавательскую деятельность. Третье направление это они могут идти в биотехнологическую индустрию. И четвертое направление это когда они связывают еще свою жизнь и работу но ну, с какими-то красными биотехнологиями, то, что называется медицинскими. Для многих медицина – это образ жизни, для кого-то хобби или профессия. И пусть для каждого медицина значит что-то свое, к выбору профессии стоит подходить осознанно, так как в дальнейшем от вашего выбора может зависеть чья-то жизнь. Современная инфраструктура Института фундаментальной медицины и биологии, качество образования и признание диплома КФУ в других странах – то, что делает студентов университета профессионалами. Это доказывают сотни выпускников, которые успешно продвигают науку и лечат людей по всему миру. Елизавета Никитина, Универньюз. Весь мир, несомненно, держится на плаву благодаря непрекращающемуся учению и совершающимся открытиям. Казанский федеральный университет поддерживает стремление популяризации науки. О фестивале, посвященном области естественных гуманитарных наук и искусства, смотрите далее.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 Мы продолжаем делиться историями тех, кто, находясь в тылу, влиял на ход боевых сражений. Представители научного сообщества называли его дилетантом в криогенике. Зарубежные промышленные фирмы мечтали перенять его разработки. О том, какой вклад в дело победы внес Петр Капица, узнаете в следующем сюжете. Он сочетал в себе многие качества – интуицию, инженерное чутье, физика-экспериментатора, прагматизм и деловой подход организатора науки. На протяжении всего жизненного пути Петр Леонидович Капицы столкнулся со множеством испытаний. Однако в годы Великой Отечественной войны его разработки в области создания установок ожижения кислорода получили колоссальную поддержку Государственного комитета обороны. Кислород нужен был для медицины, взрывчатых веществ, для военных летчиков, совершавших дальние полеты и, главное, для развивающихся военных производств. Первые наработки для своего будущего исследования он создал еще в 1929 году, обучаясь в Кембридже. Вернувшись на родину, Петр Леонидович занялся усовершенствованием уже существующей установки для разделения воздуха. Большая часть научного сообщества занимала либо скептическую, либо даже негативную позицию по отношению к работе ученого. Однако промышленные фирмы США, Швеции и Бельгии проявили большой интерес к деятельности физика и даже попытались выкупить установки. В конце июля 1941 года работа над исследованием была прекращена. Из Москвы ученого эвакуировали в Казанский университет, где он в рамках уже военного исследования смог построить первые образцы своих установок. Спустя почти 37 лет академику была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальное изобретение открытия в области физики низких температур. Сейчас воздух разделительной установки низкого давления капицы работают во всем мире, производя более 150 миллионов тонн кислорода в год. Маргарита Михайлова, Универ -Ньюс.